Это «Форпост». Приветствуем вас. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Дмитрий Анатольевич Берек. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Можно я начну? Хотелось бы вас поздравить, ваше уважаемое издание, с юбилеем, с 15-летием. Пожелать вам успехов. Вы на самом деле одно из ведущих интернет-изданий. Это правда, оно может кому-то нравиться, кому-то не нравится. Это как раз-таки показатель... Хороший показатель, потому что вы не 100 долларов, что всем нравится. Да, собственно говоря, я так и про Россию часто говорю, мы не должны всем нравиться, мы должны идти своей дорогой. Вот вы идете, и идите. Поэтому вам желаю успехов в вашей информационной работе, объективности, в освещении мероприятий. Ну и чтобы в следующие 15 лет мы вот в этой студии, возможно, также собрались за Дай... хорошим, добрым интервью. Дай бог. Извините, что у вас забрал не, не, ваше вступительное это... слово. Ничего страшного. Ну, раз уж вообще бывает, хочется поспорить, вот вам лично с форпостом, за тот или иной материал. Ну, бывает, это нормально. Я могу его там по-разному оценивать там или не соглашаться. Но это, это же это дискуссия, она, знаете... Вот у нас Госдума, место для дискуссии Государственной Думы, на самом деле у нас... Вы вот разные... сейчас спорите с Иванович Ивановичем меня, да? Сергей Иванович? Ну, кстати, Сергей Иванович, кстати, очень хороший руководитель, на самом деле. То, что мы его критиковали, это не значит, что мы прям его... Там как-то игнорировали. Ну, видимо, человек тоже набивает шишки. Он... Не, на самом деле, хороший с... руководитель, в сложное время он Сво... прям справился. В своем регионе. Чтобы так отдать должное, да, вот из блок там решительные шаги. Это было... Человек был на своем месте в тот момент, оказался. Но это из истории. А теперь все-таки э, о сегодняшнем дне. Я хочу сразу спросить. 24 февраля вы услышали заявление президента, а мы еще услышали в это время в Севастополе здесь прямо вот ракеты над домами, да, и это залпы, шли залпы, залпы. О чем подумали, как вот это все оценили? Ну, давайте честно, мы где-то внутренне были готовы к чему-то подобному. Объясню почему, потому что мы буквально, дай бог памяти, 22 или 23 мы приняли решение Государственной Думы о признании независимости да, двух республик, ДНР ЛНР. Это был первый шаг, сегодня мы уже через 8 месяцев, пришли к тому, что это уже не просто республики, это республики в составе Российской Федерации. Тогда, когда было принято это решение, ну, оно где-то почиталось, что будут дальнейшие действия, потому что просто признать и не дать защиту этим республикам, ну, оно было, было бы выглядело бы очень странно. Поэтому, безусловно, мы все слушали речь президента о начале специальной военной операции. О чем подумалось тогда ну, подумалось о том, что мы вступаем в новый этап истории, это непростое будет время, это, это было понятно, что оно будет непростое для Российской Федерации, оно части, знаете, если вот так в целом сказать о том времени, которое мы сейчас переживаем, оно, конечно, сложное. оно, конечно... Трагичная отчасти, потому что гибнут наши ребята, но, но оно и великое, мы прирастаем новыми территориями, мы все равно, кто бы что ни говорим, остаемся и становимся более сильной, более могущественной страной, да, через какие-то где-то ошибки, где-то мы, может быть, в плане там военном думали так, оно пошло так, но мы сейчас не будем давать оценку действиям Министерства обороны или еще кому-то, это не, не, не наше, думаю, право, это, это есть кому там, оценивать. В любом случае, мы должны сегодня поддерживать наших ребят на, на, на фронте. А еще знаете, что важно в этот период для меня лично, и от многих аналитиков, читаю военных корреспондентов разных, и сам об этом не раз говорю, страна-то очищается. Вот мы самоочищаемся, потому что, ну, есть люди, которые идут добровольцами, есть люди, которые едут в Донецк, Луганск, в Запорожье, в Херсон с разными миссиями, с гуманитарными, кто-то идет добровольцем, кто-то еще куда-то. А есть, которые, там, какое-ну граница Ларская, да, вот этот угу. переход с Грузией, там, и с Казахстаном. А есть люди, которые просто бегут из страны. Это их выбор, это их право он у нас, у каждого есть выбор, у каждого человека. Я так понимаю, вы его не разделяете и не Нет, понимаете? Я да. его... Или понимаете, но <как> не разделяю? Я его понимаю, но не разделяю. Это первое. Второе. Я считаю, что, вот знаете, наверное, правильно было. Уехал человек, но вот надо, чтобы он уехал, и тогда уже не возвращался. Те, кто... Я не говорю, там, есть вещи, когда человек вынужден уезжать там, на лечение, куда-то еще на какие-то там, к родственникам или еще куда-то. А когда человек по понятным причинам там, уезжает в сложное для страны время, это и касается всех наших так, бывших звезд, там, Но, Дмитрий, <связывающий> артистов Дмитрий позволь, и так далее. Позвольте перебью, извините. Да. Я же знаю, что депутат, человек такой, он может, прямо это самое. Вот все-таки насчет Вы большая сумма людей, количество людей. Там разные цифры приводят различные инстанции, наши ответственные. Тем не менее, сумма большая, и среди них же Она большая едет и... и не только творческая да, интеллигенция или звезды, которые там радно. Поют или здесь, или там. Собственно, говорят, ну, поп-звезды, они всегда такие изменчивые. Тут уже ничего с ними не видно не делаешь, Ну, некоторые, во всяком случае. Тем не менее, есть и там и, и люди с знаниями. Вот здесь как выставить работу, чтобы они вернулись? Они же нам нужны все-таки. Ну, вы про айтишников говорите. Это айтишники, какие-то, может быть, и преподавательские э, а такие. Да, можно свое мнение скажу? Давайте да. мы говори, Вы говорите, что много людей уезжает, ну, пусть это будет сотни тысяч, да? Ну, так, объективно. Да, да, да. А давайте с другой Во-первых, это там какие-то, там, может быть, долю процента, может быть, 1% населения, и то, наверное, не будет Российской Федерации. Это первое. А второе, давайте мы с вами м -м, сейчас поймем, а сколько же, насколько же увеличилось население Российской Федерации за счет присоединения на территории. За Запорожье, Херсон, Донецке. А, кстати, есть какие-то данные у Госдумы? Сколько <с> человек? 7,5 миллионов. 7,5 миллионов это те люди, которые. Ну, я не знаю, уместно слово, не уместно, пополнили наш, наш потенциал. Это и рабочие, это и те же учителя, и там же те же айтишники. Они же никуда не делись, там те же такие же uh -huh. люди жили. Они стали гражданами Российской Федерации. <coughs> так вот, еще раз повторюсь, это на самом деле самоочищение. Уезжают. Видимо, Россия, ну, это такой промысел, что России нужно было вот пройти этот этап. Во-первых, мы... Знаете, я, может быть, заезженную фразу, фразу скажу, Свои, своих не бросаем. Мы еще раз подтвердили Российской Федерации, что мы не бросили ни Донецк, ни Луганск наших жителей. Я надеюсь, что это не последний референдум, и я в этом уверен, который мы провели вот буквально mm -hmm. недавно. Но самое главное, что проект... Про... Проходит самоочищение, да, уезжают, ну, уехали-уехали, а на здоровье там а фамилию даже зрения, хочу называть. Пройдет время какое-то, да, и вот кто-то, возможно, захочет вернуться, их принимать. родина должна принять же, это я дети, думаю, юриди... даже если они Я вот думаю, такие... юридически мы не будем, конечно, запрещать возвращаться там тем или иным деятелям, ну, возьмем деятелей культуры известных, да, но я думаю, они будут уже, знаете, в глазах людей другими. У нас, у нас должна появиться, она и появляется, новая элита, новые люди. Те же актеры, те же певцы, тут же шаман, который, он может кому-то не нравится, может нравится. Он в нужное время, он поет патриотические песни, от которых там, ну, вот у меня лично там мурашки, да, вот когда он встанем, там, или я русский, э -э -э, mm -hmm. бывал ah. на его концерте. И такие, и вот эти люди, должны появиться просто новые лица, новые люди, у нас талантов-то хватит. Насчет новых лиц, новых людей, вот уже 9 месяц э -э, и прозвучал термин на, о народной войне, да. Из, из внутренней политики, из администрации президента. Мобилизация частично объявлена, военное положение в ряде регионов, у нас средняя готовность, в общем, страна явно живет в военное время, это откровенно, да. и никто не собирается здесь как-то придумывать новое название. Вы находитесь в высшем государственном органе власти. Видится ли вам, что система управления, экономики и бюрократический аппарат в Российской Федерации в целом он мобилизовался. И какие признаки этого? Ну, во-первых, давайте отдадим должное нашему экономическому блоку, да. Я тоже там где-то не понимал многих вещей, там действий Центробанка, действий Минфина, действий там, экономического блока правительства. Не то, что не понимал, ну были там разного рода вопросы, но то, как у нас наша система экономическая выдержала. Вот эти, ну, там, беспрецедентное давление а, санкций, тут нужно, извините за ш... снять шляпу, в хорошем смысле. Да, конечно, <свят> мы столкнулись с трудностями, но нам предрекали все там, западные экономисты, у вас доллар по 200, у вас все рухнет, у вас система вся, вся обрушится. Мы испытываем сложности, безусловно. Ну, такого количества санкций не испытывал ни Иран, там, да, ни, ни, ни, ни, ни Суэлла, никто, никто, я думаю, никогда не испытает. То есть, уже выжили они из санкций все, что могли. Но система устояла экономическая. Безусловно, она мобилизовалась. И вот даже то, что президент поручил там, губернаторам правительству, вот, то, что мы говорим о военном времени, определенные вещи в, в помощь как бы, Министерства обороны в плане мобилизационных мероприятий и многих других, это говорит о том, что вся страна сейчас, конечно, работает на победу. Каждый по-своему, каждый на своем месте, но <къем> это важно. У нас экономика выдержала, да, мы не стали объективно там у нас. Может Я быть, вот Улучшение видите... не произошло в экономическом плане, но и страна не рухнула. Вы видите новые механизмы управления процессами и новых людей в ответственных точках управления или этот процесс только еще разворачивается, потому что заговорили граждане? России, что они ждут вот обновлений новых людей, которые поведут, избавят нас от ошибок. Но люди всегда ждут, у них надежды какие-то есть. Вот этот процесс идет или нет? Ну, он постоянно идет. Идут изменения и в Кабмине, и там где-то в каких-то других руководящих структурах. Но я сторонник того. Знаете, есть такое выражение, хорошее русское, лучший враг хорошего. Это Екатерина II любила, кстати. Да, вот сейчас у нас ситуация относительной стабильности. Я говорю про экономическую ситуацию. У нас сейчас задача после мобилизации, ну вот, вот, она сейчас завершается, получить преимущество на фронтах. Ну, на мой взгляд, это ключевая, основная общая задача получить преимущество для того, чтобы отодвинуть линию фронта там отовсюду и надеюсь там, что по крайней мере Николаев, Одесса не за горами должны, ну в каком-то приближении, я говорю, свое ощущение. это Для меня это ну, как бы настолько кажется важным, ключевым, потому что это исконно русские uh -huh. земли, исконно русские города. И с точки зрения даже геополитики, это для нас было бы очень важным и правильным. Как оно будет дальше, мы не знаем. Есть, есть определенные... Мы понимаем, что у каждой победы есть своя цена, а цена, это, понятно, жизни наших ребят. Но хотелось бы, да, именно побед на фронтах. И сегодня задача, на мой взгляд, сегодня вот того блока экономического правительства, вообще задача правительства удержать ситуацию под контролем, чтобы не было и там резких там, скачков курса, цен, инфляции Не было дефицита, не было ажиотажа, то, чего добивается, собственно говоря, весь западный мир в главе с, англо с англосаксами. Но мы пока им этого не позволили сделать, то здесь мы им нос утерли. Дмитрий Анатольевич, вот как раз о наших парнях. Вы все-таки севастопольский депутат. Да. В Севастополе вот сейчас готовится 600, о, цифры не имеют точное значение, около 600 мобилизовало севастопольцев, сейчас проводят подготовку, переподготовку. Yeah. Значит, власти Севастополя, да и народ, чем может, помогает на сегодняшний момент. И мне в этом связи вопрос вот такой. Как и чем может, вот он непосредственно депутат, помочь в каких-то вещах, таких отжитейских, да? Вот yeah. если человек оказался в сложной ситуации, в какой-то конкретный боец, во-первых. Во-вторых, может быть, есть какие-то у вас тоже возможности как-то организовать систему помощи народной? Ну, давайте я сразу скажу. И третий сказать... вопрос. Yeah. Это ж наши как бы родные, близкие для кого-то... Может ли депутат в этом смысле осуществлять, так как это же военная тайна все, а вы все-таки с допуском военной тайны, народный контроль, чтобы присматривать за парнями, чтобы там вот они могли обратиться к вам, если видят какую-то несправедливость? Смотрите, давайте я так отвечу. На самом деле, как бы сказать, все нюансы не расскажешь, что касается там, там полигонов, где ребята находятся. У меня были звонки, обращения. Я хочу поблагодарить нашего военкома, к которому я обращался вот, вот по частным случаям, да, звонили, там, там нюансы там остались где-то, ну, как бы брошенными остались там 24 человека просто без обеспечения, без всего, так получилось. Но это, это не, не критика ни в коем случае, там какое-то, огромное количество людей, где-то такие нюансы mm -hmm. они будут. Наша задача, когда есть этот сигнал, связаться с, собственно говоря, с теми людьми, кто за это отвечает. И на, было несколько случаев, когда удавалось помочь просто нашим парням севастопольским ä, кстати, выйти из этой ситуации. То есть разрешить... какая-то кризисная и... ситуация. Могут ли а, те же там, жены или мамы к вашему приемную? Они обращаются и в приемную, и коллегам по моим обращаются. Что касается помощи, то Единая Россия, я, ну, я все-таки представитель партии Единой России, поэтому и скажу, факт, что да. о, она, наверное... Ну если не единственная, то действительно самая крупная политическая сила, которая с первых дней, Андрей Анатольевич Турчак, участвовал в организации гуманитарных мероприятий. И вот мы оттуда, грубо говоря, я там уже три раза был в Донецке, в Луганске, и на референдуме, и с гуманитарной миссией мы были. То есть и в Севастополе Единая Россия занимается... Постоянной отправкой гуманитарной помощи нашим ребятам. Мы участвуем на новых территориях, участвуем в Старобельске, Мелитополе, мы шествуем над регионами. То есть у нас достаточно большой, об этом можно очень долго говорить, большая нагрузка в хорошем смысле на, на нашей партии, на региональные, на федеральные, лежит в обеспечении, в помощи ребятам, солдатам. В том числе и беспилотниками, тепловизорами, вещами, всем чем угодно. То есть мы а вот вы сбор вот лично не объявляли какой-нибудь для нас? Ну, нашей, там... лично я не объявлял. А Это... Подумаете о таком? <клев> Нет, давайте так, есть. Я в нем участвую в этих сборах по мере возможности. Есть партийные мероприятия, ну, с, наверное, неправильно, если каждый человек будет от себя сборы объявлять. Во-первых, ну, сборы, так, нужно отчитываться, контроль денег. Я бы, ну, мне проще вот самому помочь, где нужно поехать. Еще раз повторюсь, я был в регионах, был вот на референдуме в Старобельске, это подшеф на наш район, который курирует Михаил Владимирович Развожаев лично, угу. и сам он там был не раз, и наши ребята там работают, и Петр Жигайлов, который депутат муниципалитета Нахимовского а, и Гончаров, Алексей, и, там, и другие ребята там постоянно находятся. Мы там действительно восстанавливаем детские сады, больницы. Я сам это видел. Это и, вот, <смех> Люди всегда спрашивают, это часть денег Севастополя, часть Москвы или только Севастополя? Как... Это не только Севастополя, это там, разные источники финансирования. Наша задача – организовать эти процессы, эту работу. То есть это мы не, не, Я сразу скажу, мы не отбираем, знаете, у севастопольцев, грубо говоря, ничего не забираем. То есть наш бюджет от этого не страдает. То mm -hmm. есть это другие источники, но наша задача организовать и с этим успешно справляется. Да, я понял, то есть задача там да. организации, координации да. такой и да. помощи практической на месте. Вот говоря о бюджете Севастополя, Михаил Владимирович вчера докладывал президенту ситуацию, в числе прочего, он сказал, бюджет Севастополя 22 выполнен практически на 70%, собственные доходы города выросли на 23% в этом году. Но тем не менее, смотрите, уже ноябрь. 70% процентов сборов налогов. Видимо, Как вы думаете, есть у нас признаки, что придется в этом году с дефицитом бы побыть нам? Давайте посмотрим еще два месяца. Но вы же все-таки опытные в этом смысле. А я не хочу загадывать. И в городе проработали, Зага... и во власти. Динамику понимаете, как ну, работают? Понимаю. Может быть, даже если будет небольшой дефицит, я бы не считал это критичным, потому что ну, объективно мы, мы понимаем, что у нас там некоторые отрасли с учетом там, летнего сезона да, просели. просели ну, это, не летают самолеты, аэропорт закрыт. Мы же понимаем, и что это, нервная, да, говоря, и, и люди меньше там тратят на, на там на покупки чего-то, то есть, ну вот это, как, это... как вот смотрите, как вот политик сижу, что мне говорить, все-таки прогнозная хотя бы вероятность, что не доберем. Есть или нет? Вероятность есть, она всегда есть. С учетом того, что осталось два месяца, вероятность есть. Но я надеюсь, что доберем. Потому что налоговая работает эффективно, к ней претензий нет. У нее великолепная система учета, там все да. компьютеризировано. То есть она наверняка работает качественно. Мне вот здесь нет вопроса. Безусловно. То есть все, что можно объективно по закону собрать в бюджет, собирается. Собирается. Но давайте мы скажем еще один нюанс. Вы же про него тоже не говорите. Мы же с одной стороны с учетом специальной военной операции дали... В хорошем смысле, правильно сделали, а... приняли закон о, о моратории да. на проверки. Да? То есть у налоговой мы немножко как бы Ры... сузили, сузили маневр. Рычагов поубавилось на контрольных. Есть, да, ну конечно, мы ждали возможность, ребята, работайте, только вкладывайте, развивайте бизнес, вас не будут проверять там этот год. То есть мы дали возможность... И, и, и, с одной стороны нашим предпринимателям работать, а с другой налоговой немножко забрали есть, возможность ну, не, пополнить бюджет. — Не исключено, что какие-то бизнесмены Юля чуть-чуть так. Мы не исключаем. — Мы исключать этого не можем. Я еще раз, я бы вот Именно сказал то, что сказал. Мы забрали у налоговую возможность пополнить бюджет за счет каких-то камеральных проверок и других. Дмитрий Анатольевич, смотрите, раз такая редкая, ну, не часто получается возможность пообеседовать... Но а вы зовите поз... почаще, я же всегда приду. А вы прилетайте а вот а когда... почаще. 15 по лет. Ну, как могу так прилетать на региональную неделю, хоть тяжело добираться. Это да, кстати. То есть вы, как все севастопольцы, тоже скучаете по... Там, хорошему спокойному самолету и быстроте ну да мы так даже не ценили ну что там два часа казалось да это ну, обычно на летучку сел уже там все спокойно <coughs> да к, а сейчас, когда к через... вечеру в Москве пьешь с другом чай в кафе когда ну. через сочи добираешься потом поездом да понимаешь по что... путешествовать да. чуть Сутки Скажите. уходят ПЗЗ Новое. Ну? что думаете о них да я не думаю, что все все как и должно быть, прошли же все слушания, насколько я знаю. Я имею в виду ваш, <coughs> ваш, ваш, ваш опыт севастопольский, насколько это актуально сейчас, востребовано, или можно потерпеть, или отложить, или необходимо, наоборот, интенсифицировать эту работу, и быстрее принимать? Давайте я так скажу, два слова. На вот ваша взгляд, личная точка. Я взгляда. личную говорю, на мой взгляд, если было принято решение о принятии ПЗЗ, и пройдена уже там на 90% вся процедура, его нужно утвердить и с ним работать. И... Прошли же все публичные слушания, все мнения, все собраны были. Понятно, что невозможно, чтобы ПЗЗ устраивало 100% людей. кому-то. Это очень сложно процесс. Это невозможно. Это в любом регионе, какой ни коснись, ПЗЗ, Генплан, это всегда яблоко раздорано. было, есть и будет. Но я свою позицию говорю. Все равно нужно к чему-то приходить. Есть, прошли процедуры, предусмотренные законом. Нужно утвердить, принять и работать по этому документу. И тогда будет не будет, понимаете, есть. У вас как у депутата Госдумы, если функции какие-то, потому что вот Жукалов здесь у нас был, он сказал, что это вообще даже уже принятый документ, документ, с которым можно работать. В этом смысле у вас как у депутата, если у людей, вы сами понимаете здесь, ну явная ошибка, а такой может быть, потому что огромный массив данных приходилось учитывать. Вы что можете сделать в плане помощи человеку, у которого вдруг земля оказалась где-то за бортом э, права? Ну, давайте так. Во-первых, человеку, у которого земля оказалась за бортом, была дана возможность там, ну, обращаться, вот, собственно говоря, комиссии. А вы знаете, я, как у нас... я знаю, знаю. Я знаю, Я о чем вы сейчас скажете. Если человек хочет обратиться ко мне как депутату Госдумы, у меня всегда двери открыты, Ленина 68, моя приемная, он может обратиться, я, соответственно, с со своими возможностями Нет. могу переговорить. Но вы же всегда понимаете, когда читаете документы, понимаете, ага, здесь объективно ошиблись. Там все-таки чиновники тоже люди. Все подряд. А здесь, ну, человек Володь. просит невозможного. Как вот. Вы... Я это вижу. Заявления разные, люди разные. У вас припросили. возможность есть от от отбить <свят> права человека защитить? Есть. Ну, если это обосновано, если вы, да. Вы видите ситуацию. Я вам глупая. напомню мою позицию. Ж, помните, когда была попытка принять агенплана. Какой был год? А их было несколько. По-моему, 15 или 16. Но еще нет? при прошлом губернаторе, да, да была, да, да. когда это было достаточно так ярко проходило, началось мно... хорошо. Много было споров. И я выступал, собственно говоря, на публичных слушаниях и говорил о явных ошибках, которые тогда предлагались, когда вот там Галины Петровой, вот этот массив угу. в балочке, была попытка ну, там, нарисовать многоэтажные жилые дома. когда зачем вы людей забираете? То, что э, люди живут там, десятками, сотнями. Ну, он, собственно, туда. поэтому... Я как пример... И вот он так... ушел в канул да. в историю, потому что там было вот, совсем вот много... где были явные ошибки, вы, вы помните реакцию людей. Где прошло оно сегодня по ЗЗ? Ну, относительно плюс-минус, там, без такой вот прямо драматичности, оно и прошло. А как вы думаете, самый драм... <свят> в этом смысле драматический район, который ждет вот это, мы потом <свят> услышим, вот там, ядерные бомбы будут взрываться. <свят> я, я, я не... у меня но у вас же чутье, вы ну, нету... город знаете. <свят> не, не, не, не. Ну, знаете <свят> его город. <свят> <свят> я город знаю, хорошо, но нет такого, вот, вот у меня нет такого чутья... Ощу... нету Ощущения еще. нету, правда, хорошо. что, что <свят> где-то рванет. Завершая вот зим... тогда было, тогда я позицию сказал, Завершая было. земельную тему, очень, вы знаете, всегда самый болезненный вопрос, очень остро дискутируется, позиции разнятся, Люди готовы там шашками рубиться Итак, у нас так или иначе Даже по закону до 2014 года Выдавались некоторые земли под различные нужды И дискуссия до сих пор идет Понятие простить или вернуть в город Вот мнения разделились Лично вы, исходя из того, что Ваш личный опыт говорит Личный опыт в говорит, что это всегда компромисс Знаете, это как политика искусства возможного Вот, например Да, построили на индивидуальном участке Жилой дом, там, ну, пятиэтажный по нынешним законам, по российским, это не, не совсем в правом да, поле. Мы это, это понимаем. Да, но в этом доме живут там 30 семей, ну, к примеру, или 50, получившие квартиры. И он не сдан в эксплуатацию. Вот, а люди за это заплатили деньги. Как быть? Снести бульдозером, вот я вам встречный вопрос задаю, либо уз, узаконить ну, собственность. Значит, самое частое, что означает, вот пускай тот, кто продавал, вернет людям деньги. А его порой нету. Я с этими ситуациями сталкивался ни с одной, ни с двумя, ни с тремя. Приходит, его нет, он где-то не на территории другого государства, собственник, вернет деньги. Это, это очень так... сложный путь. А, говорит, же, а говорить... земли вообще тогда не останется в себя в Если мы сейчас вот все зафиксируем и подведем, грубо говоря, да убытки, прекратите. знаете, как в бизнесе, надо подвести убытки. Вот если мы уже все... Как его не останется? Подводимся, да? Володь, ну как его не останется? А где брать? Мы, мы где? Мы Скажите говорим... правду, по где сути, есть земля? Мы, мы, по сути, говорим о чем? Для развития города, не для того, чтобы там построить, да, там, пятиэтажку. Город должен развиваться еще и как промышленный некий, там, интеллектуальный центр. Вот об этом я говорю. Байтарские, Варнаудские, долины, я не знаю, там. Но у нас, у нас большая территория. -то, в Севастополе, которую Ну, не все земли, там, смотрите, там ограничения моря, там ограничение, речка, там ограничения, горы. Здесь лесой массив, здесь зайцы прыгают. Вот краснокнижные. Вас... Понимаете? Ну, для этого, и в для, итоге у нас вот для такие этого пятачки. мы принимаем ПЗЗ и генплант, вот, в ближайшей перспективе должен приняться, где будут определены именно перспективные земли. Вы считаете, вообще ген... Это же за... смогут принять? Что там дум... истории, БЭКа такого? Ну, я Это же кошмар смогут. будет. Ну, да не будет кошмара. Я думаю, смогут. Главное, тут же нужен профессионализм. Важно, когда, если главный архитектор понимает, а я думаю, Максим Александрович Жукалов, хватит опыта и профессионализма именно с учетом того, что он работает не Ясно. первый год, подойти к этому правильно и грамотно. Я ж помню, как приезжали, когда вот, мы об этом сами говорили, ребята, ну, ребята, не ребята, проектные организации с другого города, которые пришли, нарисовали тупо и представили да. нам, да. А, а здесь нужно по земле походить, понять ситуацию, да, именно увидеть, где может быть конфликтная ситуация, где ее не может быть. Вы Поэтому... верите, что генплан будет да. когда-нибудь? Да. Перспективы? Три года, пять лет... Да я думаю, три года это нормальная перспектива, в течение которой можно спокойно проработать, принять так же примерно как было с ПЗЗ. Ясно. Я вижу такую перспективу. Зафиксировали, хорошо, прогнозируют. Но это есть. мое мнение. Это прогнозная да. оценка, да. конечно. Мы что-то не говорим, что мы знаем точно будущее. Мы прогнозируем. И в завершении интервью, так как вы все-таки к международной политике имеете отношение, очень острый вопрос. Значит, особенно у турбопатриотической общественности прям совсем была страшная история. Значит, мы вышли из зерновой сделки после... Приостановили. Да, атаки Севастополя как раз-таки, об этом сказал президент, приостановили. А, и сейчас вернулись. И многие говорят, ну как же так? Надо же было вот конвои, там, что... а что с ним нужно было делать, во-первых? А во-вторых, что вы ответите людям, которые возмущены? Как же так нас на 6 нету, как хотелось? Давайте я так отвечу. Знаете, у нас Севастополь, город традиционно, который доверяет нашему верховному главнокомандующему президенту. Да? И мы прекрасно понимаем, что зерновая сделка ⁇ сделка это не только о зерне или про зерное как правильно по-русски да. поправьте. Зерновая сделка – это комплекс договоренности, причем не, не только, даже не столько с киевским режимом. Это граждан, режим, не про благотворительность, короче говоря. Абсолютно мальчик. нет. Это комплекс договоренности с другими игроками, которые имеют определенный вес тоже Турции и с другими странами. И она в большинстве, там, на 90%, а то на 95%, она закрыта от, от обсуждения. <как> Поэтому, если мы доверяем нашему президенту, верховному главнокомандующему, здесь нужно просто этот момент поддержать, значит, так нужно. Я не верю, что президент согласился бы на возвращение в каком-то формате зерновой сделки, а я думаю, там зафиксированы какие-то гарантии, хотя мы видим, как гарантии работают, к сожалению. Но, еще раз повторюсь, политика искусства возможна. Если уже президент принял это решение, его нужно просто принять и нам всем, и двигаться дальше. Сегодня самое главное – это помощь фронту, помощь ребятам. И после мобилизации мы должны отодвинуть фронт и одержать военные победы. А вот зерновая сделка перевернули страничку идем дальше. Это То моя есть, позиция. Собственно говоря, сейчас, исходя из того, что вы сказали, я попробую детализировать. России конфронтация с Турцией не нужна вообще. Нет. Сегодня не нужна. У нас Турция нам не союзник, мы прекрасно понимаем. Это партнер. Ситуативный, во Ситуативный партнер, который имеет свои интересы. Знаете, Эрдоган, как вот тот хороший, я в Стамбуле был в свое время, не раз и не два, как хороший продавец на, на, вот этом, на базаре, тебе то, имба и рактары, нам газ, тут хаб, тут зерно, тут это. Он сидит, торгует в разные стороны. Это не, не хорошо, не плохо. Но он, матерый политик, <къех> Да, он, он имеет свой, свой интерес, и это правильно. У них свой интерес, у нас свой. Нам выгодно это сотрудничество, выгодно. Мы через турецкий поток, давайте скажем честно, качаем газ и продаем, получаем валютную выручку. Да, мы имеем определенные там, с ними договоренности, через ту же Турцию можно там, сегодня летать куда-то, если человеку необходимо куда-то улететь. Понимаете, остальные аэропорты, аэропорты закрыты. То есть, сегодня нам это... То есть, колотить, колотить горшки, это преждевременно было. Но мы не можем со всеми переколотить, у нас и так уже достаточно серьезная конфронтация да. с мира миром. Партнеры да. нормальные навезу, вот это факт. Это правда. Поэтому, да. поэтому если президент принял это решение, мы должны его поддержать, я в этом уверен, на 100%. И последний вопрос в самый-самый конце. Ваша точка зрения исключительно, понятно, что не, не, не государственная дума, а лично ваша и как человека, и как, может быть, и политика, конечно, прежде всего. Вот Глеб Павловский, есть такой политолог, он есть. высказал свою точку зрения в том смысле, что любая, любая любой конфликт, любая война заканчивается мирными переменами. Переговорами. Да. Ну, какими вы видите, возможно, эти мирные переговоры и о чем? А, повторюсь, сегодня уже, наверное, пятый раз. Чем больше будет наши успехи на фронтах, тем мирные переговоры будут а быстрее, пройдут а, второе, они будут на более выгодных для нас условиях. Это второе и третье. Я думаю, что... Вот для меня, вот как бы я видел, да, у нас же люди все видят победу, ну, понятно, что мы все говорим о победе, что мы должны победить, у нас альтернативы нет, мы это понимаем. Кто-то видит победу, когда мы дойдем до, до западных границ, до Львова, кто-то видит до Киева. Давайте будем реалистами, еще раз повторюсь, у, у каждой победы есть цена. Я лично, для меня, если мы освобождаем ДНР полностью, ЛНР, там, оно уже там на 99 освобождено, ДНР, ЛНР, Николаев, Херсон. Я буду считать, и потом мирные переговоры, и фиксируем статус-кво. Для меня лично, как для гражданина, даже не как для политика, это будет победа. Если мы забираем Черноморское побережье полностью, Херсон, ну, извините, Николаев, Одесса, Херсон уже наш, наш, Николаев, Одесса, соответственно, мы, у нас уже Азовское море внутреннее, то есть мы, мы забираем два ключевых города, полностью там, соответственно, освобождаем Донецкую область за которую сейчас нам идет а, борьба, там, вот. и по сути это будет хорошим результатом для России, это будет определенным этапом, мы прирастем территориями, мы покажем свою военную силу, мы ее уже показываем. Я очень хочу пожелать удачи нашим ребятам на фронтах, Министерству обороны, всем военным компаниям, частным военным компаниям, такими как Вагнер, которые воюют и делают разницу в хорошем смысле, и поэтому надеюсь на нашу победу в этом уверен. Дмитрий Анатольевич Берег, депутат Государственной Думы. Спасибо, что были с Вам нами. Спасибо. Всего доброго. Приходите еще в гости. Зовите.